Без криков, ссоры, прочие ерунды, без выяснений, отношений, без мокрых глаз, без суеты, и без сомнений, что глубоко внутри, не знаю, как и почему. Чувствую пора сказать пока Не знаю как и почему Но чувствую пора а -а -а -а. Наверняка я в сером небе мокром снеге Буду чувствовать тебя фонарь Ошибались Запутались в законах о любви По разным трупам разбежались Возможно, рано, кто же знает Разошлись наши пути Не знаю, как и почему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 Я в сером небе, мокром снеге буду чувствовать Неверняка я в сером небе, мокром снеге буду чувствовать Тебя Мне что-то глубоко внутри кричит, уйти, и я уйду, пойдешь ли